Привет! Сегодня у меня в гостях Василиса Довыденко. Василисе пять лет. Мы очень быстро снимали и, и даже не успели поздороваться и попрощаться. А ты знаешь, что такие ювелиры, Вася? Да. Кто это? ботинке делают колечки и серёжки. Итак, достаем колечко. Кольцо на два пальца. И собака смотрит. Все смотрят кольцо. <assistant Minecraft> на что похоже-то? На дом. Ой, нет, на работу. На работу? Где работают папа и мама? Да. Похоже на грибочек. грибочек? Да. А он тоже стоит. А Барби что думает? Барби просто смотрит, как я играю. Следующее кольцо. Похоже на букву Б. Б? Да, похоже на букву Б. Почему? Потому что козырек и брюшок. Блюш... Брюшко? Брюшко, да. Следующее кольцо. Смотри, оно делает вот так вот. Тру -тру -тру. На Макки Мауса круглые и ушки кругленькие. Микки -Мау. Маус. Ты вот. На цветок такой оранжевый. Оранжевый цветок. Сколько ты еще выдержишь, Калец? Десять? Да. Вот У тебя прокол уши? Нет. Ты хочешь сильнее? Нет. Я хочу другие серьги заколочки, которые надевают на ушки. Клипсы? Да, клипсы. Смотри, какие тут серьги. Нет. Нет? Не, Не хочу делать. Похоже на треугольник. Есть еще вторая такая же. Ага. Два треугольника. Так. А вот Если на М", букву мы. а вот маленькое колечко на кристалл. кристалл ты быстро срабатываешь а вот еще на шляпку повал готовит о похоже камень на море камень море камень? Нет, из моря есть такой камень. Коралл. Большой камень. Тоже из моря? Да. Еще хочешь что-нибудь посмотреть? Нет. Ну все, Вась, ты заслужил свой подарок. Держи. Осторожно только. Там бьющийся немножко. Нравится тебе? Покажешь, что это? Да. Вот. Спасибо. Здоровья. <свят> ну как, понравилось? Посмотрите описание к видео. Там есть ссылка, где можно проголосовать за понравившуюся работу и придумать ее название. Спасибо. Пока.